Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания Рустехпром. Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат PIONEER 114F и программирование заголовка и окончания чека. Для программирования заголовка и окончания чека на кассовом аппарате PIONEER 114F необходимо включить кассовый аппарат, войти под своей учетной записью, выбрать пункт меню «Программирование», клавиши вниз, нажать клавишу «Ввод»,